Okay. Uh. знакомо. Мне вот очень знакомо. И я думаю, с таким потемнением в глазах вы уж точно сталкивались, если вы подписаны на мой канал. А если нет, то подписывайтесь, и тогда точно столкнём. Не... Ничего, короче. Такое бесящее явление, потому что оно всех бесит. Вы хотели встать, куда-то пойти, а тут этот все все все все все Такое происходит, когда случается нехватка крови в сосудах в голове. То есть вы лежали, резко встали и в голову нужно сильный поток крови, чтобы как бы поднять ее, то есть блин, снизу. И вы это просто делать не успеваете. Ну то есть не вы как бы, а ваш организм. И это обычно из-за пониженного давления. Но если вы с этим сталкиваетесь, то вы ничем не болейте. И в подростковом возрасте так называемый резко встал, это нормально, нормальное явление. То есть это от 12 до там 20, то есть даже чуть больше, чем подростковый подростковом Но такое встречается, если у вас там есть какая-нибудь травма в, в голове там, в спине. Из-за этого тоже просто кровь не успевает доходить до определенных сосудов там, которые нужны и все это вот так происходит, в общем ставь лайк, если хочешь вот такие вот коротенькие информативные видео ну, часто, естественно с каким-то скетчем и какой то полезной может быть, информация ну, окей, интересная спасибо за просмотр, пока вот такой вот контраст